Всем привет! Это канал Процветок, на котором мы рассказываем простым и доступным языком все про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Я думаю, многие наши зрители знают, что у нас есть свой интернет-магазин Процветок. У нас есть собственные склады, а также теплицы. И за растениями нужен постоянный уход и, в частности, пересадки. И наша компания давно сотрудничает с производителем субстратов Травень. И что меня приятно удивило, это белорусский производитель компания Сергей Ф. Пассаж. Благодаря субстратам Травень наше растение на складе и в теплицах отлично растут и развивается Поэтому я решил проэкспериментировать и использовать такие субстраты в своем личном хозяйстве, посадить в них рассаду, голубику и другие растения. И у меня, кстати, есть уже наглядные примеры, как выглядели растения до и после посадки. И об этом я расскажу и обязательно покажу. Кстати, приобрести такие субстраты можно не только в Беларуси, а также в Российской Федерации, Армении, Казахстане и других странах СНГ. В линейке субстратов травень производитель предлагает следующие виды продукции. Субстрат торфяной питательный, универсальный. Субстрат торфяной нейтрализованный. Субстрат торфяной питательный для голубики и субстрат торфяной кислой для рододендронов, голубики и других растений, предпочитающих кислую почву. А теперь я расскажу о каждом из этих субстратов подробнее и покажу их применение, так сказать, в практике. Поэтому поехали. Первый вид субстрата травень – это субстрат торфяной питательный универсальный. Состоит субстрат из верхового торфа, фракции 0,5 мм. А это значит, что в нем нет никаких крупных комков, растительных остатков крупных, а также различных веток, палок и камней. Этот субстрат очень легкий, рыхлый и однородный. Субстрат также обогащен основными макроэлементами – азотом, фосфором и калием, а значит, он идеально сбалансирован для выращивания различных растений. Азота в нем – 110-190 мг на 100 г, фосфора – 120-200 мг на 100 г и калия – 220-320 мг на 100 г. И кроме этого, в таком субстрате содержатся и микроэлементы – это бор, марганец, молибден, железо и медь. Кислотность субстрата 5,5-7,0-PH достигается путем мягкого раскисления чистым известняком, благодаря чему показатели PH всегда в указанных производителям диапазонах. Для легкости в субстрат добавлено 5% агроперлита, а также влагоудержатель фибозор. Эти компоненты помогают удерживать и отдавать влагу субстрата растениям, а также препятствуют уплотнению почвы. Происходит хороший влага- и воздухообмен. А это значит, что корневая система ваших растений будет хорошо развиваться при таком доступе кислорода, а также будет испытывать меньше стресса от недостатка влаги. Придется рассаду в меньшей степени поливать, ведь данный субстрат отлично держит влагу. Субстрат обеззаражен от различных фитопатогенных микроорганизмов, спорок грибов, различных насекомых-вредителей, а также семян сорных трав. Субстрат полностью готов к применению. Достаточно его увлажнить водой и приступать к посеву семян, либо посадке рассады. О субстрате универсальным универсальном траве я уже рассказывал в прошлом ролике о томатах. И сейчас хочу показать, какая пышная и коренастая рассада томата в нем получилась. И хочу отметить, что такая пышная рассада у меня получилась без всяких подкормок, ведь в таком субстрате достаточно питания для нормального роста и развития рассады. Кроме томатов в таком субстрате можно выращивать и рассаду других овощных культур, например рассаду огурцов, перца, капусты, лука, также различные цветочные культуры и укоренять черенки для всех этих растений этот субстрат идеально подходит, в нем они будут развиваться абсолютно полноценно. Испытав субстрат травень универсальный Могу поручиться за него на 100%, ведь в нем рассада развивается просто отлично, и в следующем сезоне обязательно буду использовать этот субстрат. Еще один субстрат, который я буду использовать у себя в саду, это субстрат торфяной питательный для голубики. Этот субстрат также состоит из верхового торфа фракции 0,5 мм субстрат очень легкий рыхлый и плодородный в нем нет никаких веток палок и камней он идеально подходит для выращивания голубики потому что содержит в себе все необходимые для глубики макро и микроэлементы азота в нем 20 50 миллиграмм на 100 грамм фосфора 90 140 миллиграмм на 100 грамм и калия 350 400 миллиграмм на 100 грамм также в нем содержатся магний и сера для быстрого роста корневой системы и подкисления почвы содержатся в нем и другие микроэлементы это бор марганец железо и медь которые так не необходимы для полноценного развития кустов голубики. Содержится в нем также 5% агроперлита, а это очень важно для того, чтобы субстрат получался легким и рыхлым, ведь голубика крайне требовательна к влагопроницаемости и воздухообмену. В таких легких субстратах она будет расти и развиваться очень хорошо. Кислотность субстрата 2,8-4 pH. В таком субстрате голубика будет расти и развиваться без каких-либо дополнительных подкормок и подкисления почвы. Прошлой весной я проводил эксперимент и высаживал голубику в субстраты травень. Хочу показать, какие результаты дали кустики. Они очень хорошо укоренились, прижились и дали хороший прирост. Причем, что подкормок я не проводил, ведь питание в таком субстрате, как я и говорил, для развития голубики в первый год достаточно. Проведя испытание вот этого субстрата на своем участке, теперь могу с уверенностью сказать, что голубику теперь я буду высаживать только в такие субстраты. Весь проблем с этой ягодной культурой при посадке в эти субстраты никаких не возникает. И тем более не нужно проводить никаких подкормок и подкисления почвы в первый год посадки. Третий субстрат, о котором я расскажу, это субстрат торфяной нейтролизатур. Так же, как и все субстраты травень, он мелкой фракции 0,5 мм, а это значит, что в нем нет никаких крупных растительных остатков, палок, веток или камней. Он также, как и все субстраты травень, полностью обеззаражен от различных фитопатогенных микроорганизмов, личинок насекомых вредителей, а также семян сорных трав. Этот субстрат раскислен чистым известняком, и его кислотность 5,5-6,5 pH. А это значит, что он идеально подходит для выращивания большинства овощных культур. Например, рассады томатов, перца, баклажанов, различных э, черенков, а также хвойных растений. Но хочу отметить, что в отличие от субстрата универсального, данный субстрат не обогащен дополнительно различными макро- и микроэлементами. Поэтому, если вы будете высаживать из него различную рассаду разных овощных культур, либо других растений, то нужно вносить дополнительно различные Удобрение в той пропорции, которые необходимы вашему растению. По сути, данный субстрат является основой для приготовления специального субстрата для конкретной культуры. После того, как вы внесете в него необходимое удобрение и увлажните водой, можно приступать к его использованию, то есть высевать из него различные семена, либо высаживать рассаду и черенки. Кроме того, такие субстраты очень хорошо вносить под перекопку, особенно если почва у вас на огороде тяжелая и глинистая. Например, я буду использовать данный субстрат для выращивания рассады капусты. Кроме всего прочего, субстрат трофяной можно использовать для приготовления различных компостов. Летом, когда много растительных остатков, такой субстрат хорошо перемешивать с ними и готовить компост. Он получается очень рыхлым, легким и плодородным. А еще этот субстрат можно использовать для различного мульчирования. Например, мульчировать приствольные круги растений в осенний период от заморозков либо мульчировать пресвольные круги деревьев весной, чтобы не росли сорняки. У производителя субстратов травень имеется еще один субстрат. Это субстрат торфяной кислой. Он так же, как и субстрат для голубики, идеально подходит для выращивания этой культуры, а также других культур, предпочитающих кислые почвы. Например, тех же гортензий, либо рододендронов. Этот субстрат состоит из верхового кислого торфа. Кислотность субстрата – 2,84 pH. Но в отличие от субстрата питательного для голубики, в этом субстрате не содержится дополнительных макро- и микроэлементов. Поэтому при посадке голубики обязательно нужно вносить дополнительные удобрения с макроэлементами. Фракция у данного субстрата также очень мелкая, небольшая, 0,5 мм. Он рыхлый, легкий э, и очень э, приятный на ощупь. Им отлично можно заполнять посадочные ямы для глубики, а также мульчировать уже ранее посаженные кусты. Либо подсыпать кусты, когда они проседают э, в первый год после посадки. Почва немножко уплотняется, проседает, и поэтому торф обязательно нужно подсыпать. В этом году я собираюсь высадить первую плантацию голубики. Буду выращивать 100 кустов голубики разных сортов и сроков созревания. Уже даже прикупил рассаду. Вот это двухлетние кустики. И для их посадки я буду, конечно же, использовать субстраты травень. Это субстрат торфяной, кислая травень и субстрат питательный для голубики. И уверен, что в этих субстратах мои кустики будут хорошо расти, полноценно развиваться и в будущем дадут отличный урожай. Как видите, все субстраты травень очень качественны, сбалансированы по питанию и являются субстратами профессиональной линейки. Они подходят как рядовому потребителю, обычному огороднику, так и профессиональным фермерам и крупным тепличным хозяйством. А самое замечательное, что субстраты травень производятся у нас в Беларуси, компанией Сергеев Пассаж, чтобы уславливать высокое их качество, а также доступность в цене. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!